Для чего вы, здесь, зачем вы сюда пришли? Вам бабло подавай, да? Вы там дальше разберемся, да? Я видел, как это происходит, там бирже, как они там зарабатывают сотни тысяч, миллионы. Как отследить действия крупных игроков на рынке? Потом я еще доплатил специально, чтобы остаться там в их торговом зале. С одной стороны я для вас, с другой стороны я приехал сам для себя. Бабло уже, быстро и сейчас. Мы не хотим через год или через два и пять. Все счета минимум это было полмиллиона долларов. Мой рекорд – это 31 торговый день подряд, плюс свой продукт, свое детище, по сути, да. <музыка> Я, честно сказать, здесь, на этой сцене, по двум причинам. Первый, с одной стороны, я для вас, а с другой стороны, я приехал сам для себя. Потому что э, для меня это первый опыт выступления на сцене. Да, неважно, какой размер, все равно ну, как бы есть такой драйв, немножко переживаю. А, второй момент э, – презентацию в пилил, практически там допиливал в последний момент. Вчера лег где-то после часу, в 5 утра нужно было быть уже в аэропорту. И в Киеве на пересадке вместо одного часа мы сидели, у нас была задержка, мы сидели 6 часов, ждали самолета на, на Харьков со своим коллегом Владиславом, который будет после меня уступать. вот И в, по дороге со Львова в Киев сзади меня сидел мужчина, который постоянно кашлял мне в затылок. А, а когда мы пересели на, на Харьков, то он сидел рядом со мной. В общем, история продолжилась. Итак, когда меня пригласили, Дмитрий да, сказал, что я сегодня буду рассказывать про платформу, я действительно думал рассказать про нашу платформу, про свой продукт, про свое детище, по сути. Да. Но, честно говоря, я так... Ну, наверное, за день, за два передумал вообще об этом рассказывать, потому что я понял, если я сейчас буду рассказывать вам какие там крутые фишки, есть какие инструменты анализа, про какие-то рынки, индикаторы, индексы и так дальше, то есть я думаю, это будет для вас просто скука смертная, и вы как бы ну, наверное, не получите того, того чего бы мне хотелось. А хочется мне вам просто поделиться опытом и дать понимание, очень простое понимание. А что же на самом деле? движет рынком, что он же на самом деле влияет на ценообразование на рынке. И поняв эти простые принципы, если вы вообще интересуетесь этой темой, трейдингом, инвестициями, да, вы поймете для себя очень четко, какая вам, какая вам, какую информацию вам нужно иметь на входе, да, чтобы сделать взвешенное правильное решение. И тут уже не имеет значения, каким инструментами вы пользуетесь, какими платформами, на каких рынках вы торгуете. Вы, вы торгуете прямо внутри дня очень оперативно, либо вы а, стратегический инвестор, ну, как бы это уже не столь важно. Прежде чем начать, для того, чтобы я лучше понимал, да как построить свою презентацию, какие вопросы, наверное, лучше затронуть, я бы хотел немножко познакомиться с вами. Кто-нибудь вообще слышал вообще у понятия? Можете поднять руку те, кто слышал о понятии трейдинга и что такое интернет-трейдинг, инвестиции? А, окей. А, а кто вообще первый раз слышит об этом? Есть такие? О, отлично. Значит, эта презентация будет для вас, в первую очередь. Хорошо, а кто, кто торгует, можете на сегодняшний день, кто активно этим делом занимается? Угу. Ну, поскольку у нас небольшая аудитория, можно спросить, а на каких рынках вы торгуете и как долго занимаетесь? Девушка, вот вы. Лайфкоин. Понял? Одну моменту. Это, это не хорошо, не плохо, это нормально на самом деле. Кто еще, ребят? Я просто не всех... Да. Binance, крипто. Да? Как долго? Три месяца. Кто? Вы? У меня вопрос. А есть кто-то в этом зале, который э, торгует не криптой? Какой рынок? Э, окей. Найс, nice, Nasdaq. Амекс через эти вещи. Там работаете, да? Помимо э, фонда, чем э, с чем-то еще работали? Угу. Как вам сравнение к стаке со скриптой? Ну, акции и скриптой, если сравнивать. Угу. Как, до, как давно работаете? Круто. А, спасибо большое. Спасибо большое за за информацию хорошо ясно есть такие кто хочет получить кнопку бабло то есть вот эта тема типа с развитием сторонним как бы это вам бабло подавай да вот там как-нибудь дальше разберемся да это так не работает хорошо давайте все-таки еще раз поприветствуемся, поприветствую вас. Спасибо, что пришли сегодня. Давайте начнем, перейдем к теме презентации. Я свой, вообще, свое становление как трейдер начал больше уже, более чем 12, уже почти 13 лет назад. И я его тоже начал с американского рынка акций. То есть я сам со Львова, да? и для того, чтобы в то время вообще никакой информации не было, об рынке акций, как этим торговать. Единственное, что я знал об этом, что это, блин, круто, потому что я видел фильмы, я видел, как это происходит там в бирже, как они там зарабатывают сотни тысяч, миллионы. И прямо эта штука такая меня вдохновляла. Я как раз был там студент, выпускался, и вот хотелось тоже кнопки Бабло. Да? Для этого я поехал в Санкт-Петербург. Обучение было недешевое для меня, тем более студента. Оно тут стоило в районе штуки баксов, плюс это была дорога, проживание, питание. Я поехал на две недели, плюс я после окончания, то есть там было каждый день по полдня была начитка по теории, теории, проверка, практика. И потом я еще доплатил специально, чтобы остаться там, в их торговом зале, потому что это была компания, там приблизительно работало 50 трейдеров, это была проб компания, которая управляла круп, ну, достаточно крупным капиталом. И они системно работали каждый день, от звонка до звонка, от открытия до закрытия биржи, они занимались активным трейдингом. И цель была у них одна – просто сделать деньги. Некоторые делали достаточно очень большие деньги. И, в общем, я прилип к ним. я Пытался полностью, там, задавал им какие-то глупые вопросы, я доставал их, меня там некоторые посылали, некоторые, потому что я там, может быть, не вовремя подошел, потому что у них там, там сделки и так дальше, потому что все-таки трейдинг – это стресская работа довольно. Нужно, нужно иметь стальные яйца, как говорят. Да? После этого я вернулся во Львов, начал дальше копать эту тему, я получил первый свой инвестиционный счет. Это был самый минимальный счет, который возможен был для того, чтобы начать торговать на фондовом рынке – это счет в 3000 долларов, я работал на нем несколько месяцев. В итоге, в итоге я понял, что я брокеру плачу очень много, да, потому что все, что я зарабатывал, оно уходило на комиссию, на комиссию. Поэтому вот это тоже очень важный вопрос, если такие вещи тоже себе отмечаете. Второй, то есть на каких рынках вы торгуете. Дальше я, я, мы как бы сделали целый торговый зал у нас во Львове, у нас работа. Я даже передавал свой опыт и те знания, которые я получил в Питере, я, которые я привез, и все, что я узнал сверх того. Я передавал ученикам, мы создали свой небольшой, скажем так, коллектив. Мы на базе, как бы, я договорился с владельцем офиса, он нам предоставил места, предоставил даже капитал в управлении, мы работали. В итоге мы там не сошлись на, не, на некоторых вещах с, с инвестором. В итоге мы решили снять свой офис, мы сняли просто обычную квартиру и сидели, системно работали в квартире. Мы таким образом торговали, наверное, ну, года полтора точно. Это были собственные средства уже и, и еще дополнительно деньги инвесторов. После этого я начал интересоваться фьючерсным рынком параллельно и вышел на ребят, тоже, которые занимались активно трейдингом. Это, было, это были московские ребята и там я познакомился с одним парнем, который был соучредителем инвестиционного фонда американского. И, когда мы с ним пообщались, он посмотрел на мою статистику. Он мне предложил попробовать поработать на, на деньгах фонда, чтобы вы понимали, ну, там, счета начинались, все счета минимум это был полмиллиона долларов. И это, это реальные деньги, это не маржинальный счет, никаких там кредитных плеч, или как, там, как это по-разному бывает. И этот фонд, к сожалению, просуществовал не очень долго. И э, привыкнув, ну как бы, я работал на этом капитале, и мой лучший результат был, э, я каждый день в среднем зарабатывал от 500 до 3000 долларов. Каждый день системно эти деньги, которые я генерировал и, э, для этого аккаунта. И мой рекорд это 31 торговый день подряд в плюс. То есть это то, что немножко о своем опыте. Когда мы работали на фонде, я познакомился тоже еще, там со мной работали еще несколько ребят, и мы начали для себя, что мы использовали, я сейчас не буду вдаваться в подробности стратегии да, торговых, но что мы использовали. Мы для себя запилили специальный, скажем так, модуль к платформе, которому, через которую мы торговали, который позволял нам агрегировать э, данные, которые приходят с биржи, сырые, и позволял нам э, автоматически делать, в режиме реального времени, делать расчет э, крупных сделок. Другими словами, э, мы отслеживали, э, что делают крупные игроки на рынке в то время, когда этого практически никто не делал. И это давало нам преимущество. Собственно говоря, на чем, мы, на чем мы и работали. Это была как бы основная наша фишка. Тогда. После чего мы начали дорабатывать, мы хотели упростить систему, потому что агрегация это все хорошо, видеть крупные сделки это хорошо, но это, это, сотни, это, это числа, которые тебе постоянно бегут перед глазами, ты порой просто не успеваешь за ними следить, провести какой-то анализ. Мы, дороб... мы добавили туда графики, мы сделали так, чтобы все эти вещи было видно прямо на графике, время, место, когда это произошло, какой момент времени. И это у меня в кармане, да, кликает. Ну что, нормально вроде кликать. И э, потом мы решили отказаться от первичной платформы. Мы наработали свои прямые подключения к торговым счетам, для того, чтобы торговля происходила быстрее, без каких-то лишних э, звеньев. Да? И со временем мы поняли, что по сути-то мы сделали полноценную торговую платформу. Ну, эту, этот софт, который мы сами вначале... Пользовали лично для себя, потом мы сделали буквально на коленке на каком-то ломаном э, шаблоне э, сделали сайт, открыли и дали его просто бесплатно в доступ всем. условно, ну как бы кто поймет, о чем это, да, кому будет полезно, кто надо, тот поймет. Э, и в итоге что получилось, у нас э, Буквально через несколько месяцев у нас собралось сотни обратной связи, сотни фидбэка, что как круто, типа что, что еще можно было бы сделать, добавить и очень много идей. После чего мы решили сделать следующее: мы решили поставить на коммерческую основу свой софт для того, чтобы развивать его уже не за счет собственного кармана, да, финансировать, потому что Деньги программистам нужно платить, да, чтобы это, по крайней мере, сами трейдеры для себя же этот продукт развивали и им пользовались. Вот, собственно говоря, это и есть платформа Atas. Это просто аббревиатура, она ничего не имеет общего с группой Любе. Вот. И эта платформа, если сказать коротко, то это торгово-аналитическая платформа, которая сегодня помогает тысячам трейдерам по всему миру понимать, что происходит на рынке, делать взвешенные торговые решения и помогает стабильно торговать в плюс. Мы статистику, к сожалению, своих трейдеров, потому что это закрытая информация, мы не можем видеть, сколько они напрямую подключают свои торговые счета, но мы оцениваем обратную связь. Все это, конечно, прикольно и круто, скажете вы. А где деньги? да? Потому что вы пришли за кнопкой бабла да, сегодня. Давайте мы вернемся, вернемся к теме. Как я и говорил, да, чтобы не тратить время на всякие фишки, индикаторы, алгоритмы, сложные схемы, формулы, я просто попытаюсь вам объяснить самый какой-то базовый, простой принцип, каким образом понять, куда будет двигаться цена и от чего это зависит, какие истинные причины движения цены на рынке на любом рынке, будь то фондовый рынок американский, будь то фьючерсный рынок, будь то криптобиржа, без разницы. Пойдемте дальше. Большинство трейдеров, начинающих, которые начинают свою торговлю, они теряют деньги. Слышали об этом? Кто слышал? Угу. Есть такая есть такая статистика, я правда, вот я искал перед презентацией, ну, не хватило времени, ее не нашел. По памяти я ее постараюсь передать: что за первые три месяца вот приходят новенькие трейдеры да, на рынок. За первые три месяца 71% из них теряет свой, свой капитал. Из тех, кто остается, это 29% оставшихся, выживших. Еще за один квартал из них еще 69% теряет свой капитал. Если эти проценты перемножить, получится, что приблизительно 91% начинающих трейдеров, я акцентирую, начинающих трейдеров теряет свои инвестиции, капитал в течение полугода. Это, это просто струхая статистика, я, моя не, э, у меня нет цели да, вам рисовать облажные, радужное какое-то будущее, я просто вам хочу актуализировать этот вопрос, чтобы вы понимали да, серьезность этой темы. И, и, и забегая наперед, если вы инвестируете, э, любой трейдинг это, э, это перспективно высокоприбыльная инвестиция, но также это инвестиция высокорисковая. Если вы инвестируете в этот бизнес, вы должны для себя четко понимать. Какую сумму вы готовы потерять. Если вы приходите и вы начинаете учиться, вы должны понимать, что это плата за ваша возможная потеря, что это возможная плата за ваше обучение. Потому что теория это все замечательно, но по-настоящему вы будете учиться трейдингу непосредственно на рынке. Давайте рассмотрим основные сложности на пути становления трейдера. Первое. Во-первых, это тонны информации среди которых очень сложно разыскать эффективные стратегии и методы анализа, да, основываясь на которых можно выстроить свою торговлю. Да. И многие просто начинают заканчивать толком не на не начав. Просто они начинают копать не в том месте. Они быстро разочаровываются и уходит из этого рынка, из этого бизнеса. Кто-то быстро сдается. Но я думаю, что это так происходит везде. Не только, не только наверное, в трейдинге. У нас есть куча бизнес... любой бизнес, да, есть, есть такая статистика, что большинство бизнеса закрывается в течение буквально там, первого года, кто-то в течение двух лет, оно закрывается, уходит из рынка. В трейдинге, по сути, это то же самое. Поэтому к трейдингу необходимо осознанно относиться именно к бизнесу. И вы должны тоже, как в бизнесе, подходить Здесь с очень сухим, скажем так, холодным расчетом. Да, есть второй путь. Вот я, кстати, я по другому пути. Я сейчас по второму пути в свое время пошел. Но у меня много трейдеров, есть коллег, которые начали именно с самообучения. Что это значит? Это значит, что они лазят по сотням форумов, они вычитывают какой-то там, участвуют в каких-то холиварах, там каких-то чатах, что-то там кучу информации перелопачивают, хватается как, как с голодными глазами какие-то темы вообще, порой очень бредовые, но которые им в свое время, ну им кажется, что это прям вот это оно, это, наверное, я нашел, и это как раз то, что мне необходимо. И тратят очень много времени на это. Это реальная история из жизни. Второй путь это, ⁇ это пойти и научиться у кого-то. По сути, это более простой и с моей точки зрения более правильный путь, потому что, потому что это экономит вам в итоге, это экономит вам время и деньги. Но здесь важный момент. Хорошего преподавателя найти непросто. Я вам скажу честно. Потому что по факту большинство преподавателей на рынке, в интернете, которые будут вам говорить, как круто приходите ко мне обучаться, на самом деле их цель... Ну, скажем так, они, не смог, они по факту не могут научить вас трейдингу. Ну, это такие реалии. К сожалению, я вынужден это признать. И я вам просто делюсь тем, что я прошел, блин, годами. Э, я достаточно долго в этом бизнесе для того, чтобы, я думаю, вот сзади... Извините, я не знаю, как вас зовут. Александр, вы подтвердите, что это так? Очень много псевдогуру. Я думаю на просторах интернета, который будет вам рассказывать что вот там приходите и будут вам рисовать золотые горы. Будьте аккуратны в подборе такого преподавателя. Почему так происходит? С моей точки зрения субъективное такое происходит по двум причинам. Первое, как правило, если взять вот всех трейдеров, которые более-менее уже скажем так, несколько лет на рынке, как правило они начинают с рынка Форекс. И они идут на курсы, и они обучают, где они обучают очень базовым вещам. Таким вещам, которые по факту не работают на рынке. И э, почему так? Потому что э, у таких компаний э, нет цели научить трейдеров зарабатывать. У них другая бизнес-модель. Я. Ну, это, это не это не тема сегодняшней презентации, поэтому я не буду углубляться. Там не учат зарабатывать, говорю сразу. И что получается? Что, э, почему я говорю про Форекс, да только потому, что э, очень большая агрессивная рекламная кампания. Их, их везде навалом: на, по, по телевидению, по радио, в метро, э, в бигборды в интернете баннеры там всякие бинарные опционные форекс или там какие-то еще какие-то вещи очень много там очень агрессивные рекламные, очень большие бюджеты агрессивная рекламная компания и это как мясорубка они перерабатывают, перерабатывают очень много людей которые, у которых горят глаза они хотят зарабатывать они хотят чего-то больше в жизни но так к сожалению не получается и и вот эта вот массовость она породила достаточно много преподавателей, да, которые а, учат тем вещам, которые в свое время они узнали от а таких же, как они, которых их в свое время научили. И очень таким штукам, которые по сути не работают. Я не буду, я не буду говорить про всех, да, это сто процентов не так, э, но э, мотайте ноуз, как говорится. Второе... <coughs> И вы спросите, а что же, нет хороших трейдеров? Нет, они есть, они есть. Но э, часто хорошие трейдеры, они так себе учителя. И, э, во-первых, у них нет большого интереса, в смысле мотивации, заниматься, оттачивать свой коучинг, мастерство коучинга, да, передачи знаний, опыта и так дальше, с одной стороны. Редко когда попадаются хорошие трейдеры с талантом, еще преподавателя. Во-вторых, они преподают либо бесплатно, потому что у них нет интереса как бы, в ваших деньгах. Да? У, них, у них свое занятие. И они принимают, они доросли до того, что они готовы стать наставником. Либо они продаются обучение за дорого. Но минус бесплатного обучения заключается в том, что его не ценят. Вот это прям большая проблема, и, и, и я через это, я знаю, о чем я говорю, потому что я, я через это проходил. Просто через какое-то время разочаровываешься, потому что если ты какие-то знания пытаешься дать людям бесплатно, то ну, это прям не ценится. Так, давайте пойдемте дальше. Это мы... Вот, у меня давайте еще раз разберемся с этим вопросом, почему вообще так происходит более глубоко, да? Ребят, которые трейдеры, да, вот кто поднимал руки, кто этим активно занимается. Мне такой вопрос простой: а какими методами, какие методы анализа вы знаете? Анализ рынка. Вы анализируете рынок перед тем, как заходить в сделку? Так, услышал? Есть еще вариант? Все? Больше никаких не знаете? Ну хотя бы кивните головой, да, чтобы я понимал, что да, вы хоть как-то анализируете для того, чтобы сделать хоть, ну, хоть как-то какой-то прогноз, да, для того, чтобы купить какой-то актив либо продать. Ну видимо, необходимо себе спрогнозировать, куда он будет с большей степенью вероятности двигаться, он будет расти либо будет падать. И как мне как инвестору действовать? Не играть на повышение либо э, в долгосрок, да, или например или срок, или на понижение? Ну, Я правильные вещи говорю или нет? Как-то анализируем, да? Хорошо. Так вот, фундаментальный и технический анализ. Про фундаментальный вообще не хотел рассказывать, но два слова скажу. Крутая вещь, но подходит, как правило, нужно, нужно быть прям конкретным гиком и мониторить полностью весь новостной фон. Это раз. И это минус. Второе, это, как правило, на фундаментальном анализе хорошо работают в долгосрочной перспективе. Это инвестиционный трейдинг, это два. Но ведь мы хотим бабло уже и быстро и сейчас. Мы не хотим через год или через два и пять. Мы хотим уже, правильно, там Ferrari, клубы, бары. В любом случае, деньги нас в любом случае подогревают, потому что у нас есть свои цели, мечты у каждого из нас. У каждого они свои, и ну, это нормально. К чему я говорю? И на сегодняшний день, чтобы вы понимали, любой новостной фонд, насколько это нереально, да, торговать внутри дня активно по новостям, на сегодняшний день есть алгоритмы, это торговые роботы, которые отрабатывают любую новость намного раньше, раньше, того, как мы вообще о ней узнаем. Вот, вот это и есть основная проблема фундаментального анализа. И второй анализ – это технический анализ. Почему технический анализ? И почему о они... нем вообще кто-то кому-то знакомы вот эти вещи? Кто-нибудь поднимите руку, кто вообще кому знакомы эти штуки? Вот эти вот непонятные корлёчки, да? Это технический анализ, для того, кто не знает, это по сути некие графические формации, графические паттерны ценового движения, которые нам якобы предсказывают, что будет происходить дальше с ценой. Она будет расти, падать, тренд будет развиваться или он будет разворачиваться. Самая крутая штука в техническом анализе, он очень простой, его очень легко понять, его очень легко научить, чем собственно говоря пользуется ну, большинство. Есть тут еще очень большой минус. В том, что все эти самые формации, весь этот технический анализ, все те же тренды, все те же фигуры разворота, все те же линии поддержки и сопротивления, их точно так же видят и крупные игроки на рынке, которые сознательно это могут использовать против толпы, против массы. И они не только могут, но они это еще очень часто делают. Поэтому технический анализ, как правило... Ну, работает там плюс-минус 50 на 50, то есть иногда 60 на 40. Но для того, чтобы отбить еще и комиссию брокера, а разницу между покупкой и продажей, для того, чтобы выходить стабильно в плюс, этого мало. К сожалению, этого недостаточно. И еще один момент в техническом анализе в нем. Я вообще не против теханализа. Я наоборот говорю, что если вы если вы даже только начинаете изучать эту тему, вам обязательно нужно изучить технический анализ. Но вам нужно просто подумать, как его все-таки правильно использовать. И не увлекаться. Главное не увлекаться, потому что некоторые кадры вот таким образом все делают. Они настолько перенасыщают график этими различными линиями, чертежами, что они просто теряют суть и они... Ну, это частая ошибка начинающих, просто поэтому вот знаете об этом. И большинство, вот по той же причине, потому что теханализ это просто, и по, той же, по этой же причине большинство торговых методов и инструментов сводится к анализу исторических данных. Пожалуйста, вслушайтесь то, что я говорю. Большинство торговых методов на сегодня, всех стратегий, инструментов и платформ, они сфокусированы на анализе исторических данных. И мало кто даже подозревает о том, что помимо цены у рынка есть еще два очень важных параметра. Это время и торговый объем. Как раз о нем я хочу сегодня с вами поговорить чуть-чуть детальнее. Если вдуматься... Сотни тысяч трейдеров пытаются в прошлом, анализируя прошлое, спрогнозировать будущее. Вот вдумайтесь, как вообще история может повлиять на будущее. Ну, как бы, я могу сказать никак. Ну, по крайней мере, очень косвенно. Да? и поверхностно, то есть она не имеет такого системного влияния на будущее, поэтому, почему, так, почему я так считаю, потому что ну, на рынке постоянно что-то происходит, постоянно выходят какие-то новости, постоянно выступают какие-то публичные люди, которые имеют влияние на каком-то рынке и только из-за них, из-за того, что, например, Трамп там что-то сказал. да? Или председатель федеральной э, федеральной э, господи резервная система. Спасибо большое. Что-то ляпнул, да? Э, от этого может повлиять это может повлиять в целом на экономику США, которая за собой тянет другие экономики, которые на нее завязаны, завязаны на доллары. Э, Война, война, которая что, там, на Ближнем Востоке может сильно повлиять на цены на нефть, которая в свою очередь повлияет на всю экономику, она повлияет на стоимость грузоперевозок, она повлияет на стоимость авиаперевозок, она повлияет на цену, на цену всех товаров, на все она повлияет. И Если вы занимаетесь трейдингом, вы понимаете, вы должны понимать, блин, а как это все в голову уложить, а как сделать так, чтобы я мог системно зарабатывать. Я вам сейчас я специально эти вещи прям нагружаю вас для того, чтобы вы понимали. Первое, это не, ну, как бы, с одной стороны, не очень это все и просто. Но с другой стороны, я хочу вам а, сакцентировать внимание на то, что анализ только цены не дает полной рын, а, картины рыночной ситуации. Поэтому прогнозы, в основе которых лежит лишь цена, имеют погрешность. Ну, как бы это нормально, потому что, как я и говорил, технический анализ – это просто, все это делают. Более того, я хочу сказать, что я сам много лет вообще зависал на этом техническом анализе, перепробовал кучу методов, и я пришел к тому, что, в принципе, этого недостаточно, если хочешь стабильно зарабатывать на рынке. Так, давайте перейдем дальше. Ни для кого не секрет, да, что цена на любой товар, зависит в рыночной экономике, да, зависит от соотношения спроса и предложения. Это базовый закон ценообразования в рыночной экономике. Слышали об этом? Графики не надо рисовать вам, там спрос, предложение. И это логично, потому что если покупателей больше, чем продавцов, да, спрос больше, чем э, предложение. То цена логично на товар растет. Почему? Потому что есть дефицит товара. И наоборот, если предложение завышено, да, а желающих, предложение завышено, то есть желающих продать, а спроса нет то есть есть переизбыток товара, то цена на товар падает. Это, это простые хрестимативные, скажем так, законы рыночной экономики. Так вот, на бирже все то же самое. Только все это происходит очень быстро, в ускоренном режиме, в режиме реального времени мы можем наблюдать это непосредственно сразу на графике, сидя у себя, в, не знаю, в гараже, сидя за своим ноутбуком. Что это означает? Я сейчас хочу как раз цель моя подвести к очень важной мысли. Это означает, что если мы с вами, как трейдеры, сможем видеть и понимать, какой сейчас на рынке есть баланс либо есть дисбаланс между спросом и предложением, это означает, что мы сможем с большей степенью вероятности принять верное торговое решение. Уловили мысль? Если мы поймем, если, что есть дисбаланс на рынке, что сейчас прям покупателей больше, чем продавцов, и то естественно, что это достаточно сильное влияние, давление вверх, да? И это значит, что сейчас нет, не нужно продавать, да? Сейчас нужно только покупать. Это банально просто, но почему-то это никто, мало кто использует. Остается вопрос: а как, где это увидеть да, и как это можно понять? И как раз это, да, то, есть то, о чем я говорил, да, я хотел через призму этого вопроса просто презентовать э, э, наш софт, да, тут наши, наши разработки, те вещи, которые, э, те вещи которые, в которые мы вложили очень много времени, опыта и и душу на самом деле. И наш софт – это как раз ответ, ответ на те вопросы, которые я только что поднимал. Да? С помощью платформы можно видеть дисбаланс между покупателями и продавцами. Можно понять, как отследить действия крупных игроков на рынке. Крупные игроки на рынке, как правило, знают больше. У них, как правило, больше информации о том, что на самом деле сейчас происходит и куда стоит э, вкладывать. Как определить скрытые заявки и блев? Это тоже тема, если вы начнете интересоваться трейдингом, это очень актуальная тема. Где ставить безопасно, ставить свои защитные э, заявки в случае, если цена пойдет не по той стороне, чтобы автоматически выйти из, из позиции. Да? А, как определить зоны поддержки и сопротивления с повышенной ликвидностью? Опять же, я вот не хотел, но все-таки влез в эти термины, в эту терминологию, Ну, вы уж простите меня, пожалуйста. Эти вещи на самом деле важны. И когда стоит держать позицию, а когда стоит выходить? Это основ, основные вещи, которые которые, по сути, с моей точки зрения, нужны э, трейдеру. Опять же, наш софт – это не грааль, это всего лишь инструмент. Главное вот здесь, да? главное ваше понимание, э, на каком вы рынке торгуете и какие данные вам нужны для того, чтобы сделать взвешенное, взвешенное решение про инвестицию либо про активный трейдинг, да? быстро купить, быстро продать, либо здесь нужно держать. И немножко в цифрах о платформе, на сегодняшний день, тут не видно, тут карта мира такая была классная, я прям долго так делал, но а ее не видно, ну не суть. На сегодняшний день пользователи из 91 страны мира подключено 17 бирж, в том числе 5 криптобирж. На сегодняшний день подключено, поскольку сегодня у нас криптотрейдеры собрались, да. на сегодняшний день у нас сделаны коннекторы к биржам Bitstamp, Poloniex, Liqui, Bittrex, Bitfinex и сейчас в процессе добавления тестирования BitMEX, это если знаете, для маржинальной торговли, туда много людей идет. Это более 500 торговых инструментов, подключение более 20 источников данных с различных бирж, и на службе у трейдеров с 2012 года. По сути все. Кому интересно, я предлагаю вам попробовать этот софт бесплатно. Вы можете его найти по этой ссылке. Либо кто умеет пользоваться QR-кодами. не буду. По-простому, если вы загуглите и найдете платформу АТАС, в гугле вы сразу ее найдете, сайт orderflowtrading.ru. На этом все, я очень надеюсь, что вам было полезно, потому что сегодня у меня не было цели ничего вам продавать, я просто хотел поделиться с вами опытом, попытаться включить ваш мозг для того, чтобы вы начали двигать, двигаться, думать и двигаться в правильном направлении, раз уж вы выбрали этот непростой, но довольно прибыльный путь трейдинг.